Да, где-то здесь, короче. Ай-яй-яй, ай, -яй, -яй! ай -яй, яй как же так, как же так? Амалия. Ух, там разбушевалось, ты смотри, как разбушевалась-то. По-моему, колючка. Здарова, чуваки. Оружие убрал. Да ладно, я мимо прохожу. Пацаны, выручайте! Пацаны! Да хорош, ты уже умер, как ты можешь разговаривать? С той стороны, что ли, вот так вот по перилам? А-а-а! Ай-яй-яй! -а -а! <шив Adrian> Ай Бляха! Упал, теперь не залезть! Жесть! Ну и слабак ты меченый. Пользы от тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Я за что тебя благодарить. Да я не успел! Я только подошел, в... Ой, вы уже убрали все! Вы уже убили все! Чё так быстро-то? Я не успел подойти даже, эй, вы чё, народ, ну простите, ну простите меня, простите. Я ж хотел, я же бежал с добрыми намерениями, я ж бежал Нет, помочь. Подожди, проходи, не задерживайся, проходи, не задерживайся, э, проходи, Жорик. не задерживайся. Ж... Ну Жора, ё-моё. Я пришел поздороваться, Жора, что-то. Доброго времени суток, друзья, меня зовут Валерий и это Тен Чернобыля Продолжаем мы с вами, короче, проходить Вот, начинаем, как обычно, с песенок, с музыки, вот, у костра и т.д. Итак, мы с вами, короче, в прошлой серии В прошлой серии мы с вами захватили армейский блокпост Это вот недалеко отсюда, где-то, по-моему, он в той, в той, в той стороне, короче Вот а, очистили немножко путь На большую землю ну, это так а, Как бы в принципе Куда они там побежали В принципе как бы Это не задание было Это так уже ради интереса туда пошли Итак а, Сегодня по плану у нас Отправиться Отправиться в бар Отправиться в бар 100 рентген Скорее всего, скорее всего. Так, погоди, здесь, смотри, еще тайничок. Ну, пойдем также собирать, короче, по пути тайники. Вот. И к бару Сторинген мы, наверное, придем уже, ну, скорее всего, в следующей, наверное, серии. Только туда придем. Потому что, смотрите, тайников здесь, новых вот появилось у нас... Здесь только штуки, штуки четыре, короче, здесь. Ну на свалке, на свалке нет ничего. Вот здесь у нас, смотри, тайник еще появился. Но я не знаю, стоит ли заходить сюда. Вот. Но в любом случае мы туда пойдем, потому что у нас там свой тайник недалеко от этого здания находится. Вот. Хотя, хотя, наверное, надо будет, да, зайти, потому что у меня же пистолет, патроны пистолета кончились, надо будет взять пистолет. Хотя я не помню, где я его вообще оставил. Ну, по пути, короче, будем смотреть, заглядывать в свои тайники. Вот. Как-то так. Как-то так. В комментах вы, короче, писали, что... Что в баре есть, короче, у Долга свой торговец. У него есть всякие ништяки, короче, там стоит заглянуть проверить короче сможем ли мы с ним торговать потому что есть такой вариант что э, пока мы не вступим в долг с ним нельзя будет торговать как-то так но если нельзя то нельзя как бы мы общим голосованием короче решили что будем одиночки и никуда вступать не будем вот как-то так ну и я так и не понял как короче открывать документы которые мы взяли у армейцев короче вот как посмотреть возможно это пригодится не знаю для какого-нибудь там следующего спецзадания или что-то еще хотя не знаю посмотрим короче посмотрим вот так, а что еще хотелось бы? У нас там появилось, короче, данные какие-то или вот справка, вот мы хотели почитать с вами. А, военные сталкеры, общества. Солдаты, прошедшие после опыта службы в зоне специальную подготовку или сталкеры. Подписавшие, подписавшие контракт с армией. Обычно снабжаются большим количеством вспомогательной аппаратуры и хорошо вооружены. В основном используются для изучения причин и последствий катастроф а также занимаются картографированием а вы, зоны. А, могут ходить как по одиночке, так и группами до пяти человек. Обычно сталкеров к себе не подпускают, сразу же открывают огонь. Так, погоди, надо, короче, наверное... Здесь вот. Вот здесь вот, почитать, потому что, блин, там болтает, короче, он мешает и. Д -д -д -д -д так, справка. Что у нас дальше? Локация. Вот две локации. Темная долина. Здесь всегда мрачный туман. Часто идет дождь. В темной долине можно разжиться неплохими артефактами. А можно и быстро, э, быстро распрощаться жизнью. Здесь много матерых сталкеров. Они пришли сюда за ценными артефактами. Есть и бандиты. Нужно поискать вход в расположенную где-то здесь подземную лабораторию. Только оттуда никто не возвращался. И что такое там прячется, никому как следует неизвестно. Скорее всего. В темной долине мы не были, и скорее всего, идет речь о вот этой лаборатории X18, да, или какая там. Вот. Армейская база. Слушайте, заброшенная армейская база рядом со разваливающейся деревенькой и небольшим болотцем. Деревенькое место довольно жуткая. Мутантами так и кишит одним, Одних кровососов поди сосчитай Сюда редко сталкеры суются, Чаще обходят э, десят, десятой дорогой А на территории военной базы Анархисты из группировки Свобода обосновались Если дальше в зону от базы идти, попадешь прямо к выжигателю мозгов Он путь к Припяти ЧС наглухо перекрывает Окей, там мы по ходу тоже По, по ходу тоже не были еще Вот Животные-мутанты. Что у нас? Полтергейст какой-то. Ого. Ни хрена себе, вот это рожа. Поистине сверхъестественные невидимые существа, встречающиеся только в глубине зоны. Обитают, как правило, внутри полуразрушенных зданий, а происхождении ничего достоверно неизвестно. Выдует легенда, что это духи сталкеров, попавших под мощный выброс. Механизм проявления этих невидимых действительно соответствует легендам полтергейсте, откуда и название. И отличается разнообразием от периодического воя и смеха до появляющихся из ниоткуда опасных огненных шаров. К сожалению, все сведения об этом явлении черпаются из невнятных и довольно противоречивых рассказов, правдивость которых вызывает сомнения. Наверное, жесткий, жё, жесткая тварь, наверное. Вот. Не хотелось бы мне с ней встретиться, но я думаю, нам все равно придется. Так, аномалии, холодец. О, такую мы видели. Образование неясное до конца природы. При контакте с телом наносит травмы, сходные с эффектом воздействия сильной кислоты. Образуют три вида артефактов. Слизь, слезянка и слюду. Ну, я тоже... Он называется холодец, но я почему-то сразу подумал, то что это кислота какая-то. Вот. Когда мы увидели в катакомбах ее. Жгучий пух. Такого я не видел. Аномально видоизменившаяся растительность. При быстром приближении живого существа выбрасывает облачко частиц, которые в случае контакта с открытой или слабо защищенной кожей, серьезно травмируют последнюю. А, на медленно движущиеся объекты не реагируют. Образуют три вида артефактов. Возможно, это семена. Колючку, кристальную колючку и морского ежа. Морской, морской еж, по-моему, у нас был. Так, артефакты. А, вспышка. Электро изредка порождает этот артефакт. Сталкеры используют его с большой охотой из-за его... Неплохих качеств, неплохая цена и приятный внешний вид Делают его интересным для коллекционеров Надо запомнить, вспышка Окей Бенгальский огонь, кстати, у нас, по-моему, был такой Находится около аномалии типа электро Довольно распространенный и недорогой артефакт Тем не менее ценится среди исследователей зоны За его свойства Окей, капля Тоже, по-моему, была такая, да? Формируется аномалия и жарко при высоких температурах Внешний выглядит как Почерневшая Калевидное образование с глянцевой поверхностью, покрытое трещинами. Вроде как бы было такое. Так, э, история зоны. 2010, 2011 год. По следам отчаянных одиночек-сталкеров за широкомасштабное изучение э, зоны опять берутся научные экспедиции. Однако внутри охраняемого армии периметра уже имеется множество неучтенных лиц. Вплоть до браконьеров и бандитов. В основной... Э, св... Основной своей массе сталкеры путешествуют по зоне в поисках разнообразных аномальных образований. Так называемых артефактов, за которые нередко выручают неплохие деньги. Понятно. Ну, в принципе, все. Вот мы почитали, да. Ну, сколько мы тут? Э, ну, минут 8, наверное, значит, убили. Мы на это все, на про все. Вот, кому это не интересно, можете как бы, перемотать. Вот. Но все-таки, как бы, я думаю, лор и, ну, как бы история, вот эта вся как бы мира, она все-таки будет интересна, вот. По крайней мере, мне интересно, как бы почитать, это посмотреть, вот. Так, окей, отправляемся с вами вот сюда. А, недалеко от лагеря новичков сгинул какой-то сталкер. Надо было посмотреть, что он нес. кто их вообще сюда пропускает. Окей, вот это получается через дорогу, через дорогу. Что у нас, короче, по оружиям... А... Здесь он... у нас. Да, оставь... Ост... Отстань. Так, у нас патрончики есть. Ствол. Опусти ствол. Ствол убираем, ага. Да, все, все, я ушел. Так, окей. Отправляемся. Надо, наверное, точку поставить. Так, выкрасть военный документ, отнести. А, ну все есть, да. Один день у нас есть завернуться за наградой. Не знаю, успеем или не успеем, ничего обещать не могу. Вот. Давайте посмотрим Так, там кабаны Кабаны Но ну, они, по-моему, в другой стороне Как бы немножко э -э. Аномалию вижу Да не одну Да не одну аномальку Погоди, где-то хрюкает Так, да, где-то здесь, короче Ай-яй-яй, ай-яй-яй, -ай! Ай -ай -ай! как же так, как же так Падла. Так, надо как-то обходить стороной. Вот у нас еще одна. Здесь аномалия. Ох, там разбушевалась-то, смотри, как разбушевалась-то. Окей. Так. Труп сталкера, говорит. Вот. Не засосет меня? Так, окей, понятно, здесь обрез двухстволки и патроны. Так, давай-ка, наверное, она в хорошем состоянии, в принципе, а у меня уже такое себе состояние, так что берем, короче, и вот так. Сделаем вот так. Это поинтереснее будет, потому что она по Ну, в плане того, что она ну, цельная. Так, окей, отправляемся дальше. Вот здесь на мосту, вагон над мостом во время пере... Группировки спрятал боеприпос в вагоне. Не забыть. мышь какой-то там брали уже, помните? Да, какой-то тайник там брали уже. Уже было. Но там была, по-моему, колючка. Так. А, свои. Там была, по-моему, колючка. Здорово, чуваки. Оружие убрал. Да ладно, я мимо прохожу. Так, окей. А... На карте у нас показано Где? А, это, наверное Это, наверное, свои Окей Ч хотел сказать, забыл Чё хотел сказать А, ну, типа на карте, короче, показано вот эти вот э, Количество людей э, Не только враги, получается Но и свои Так Наверху в вагоне, говорит но, получается, нужно... Бляха, бандиты. Ну, ладно. разберемся сейчас с ними. Бали, а сейчас мы с вами разберемся. В смысле? Это откуда стреляют? Бали, да откуда? Где-то рядом. А, во, вижу. Твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать, твою мать. Говнюк. Их двое. По-моему, откуда-то оттуда стрелял один. Так, ладно. О, о, о, Бляха. Но... Но подорвали, пацаны! Бляха, ну, с этого ружья, короче, надо его перезарядить, сейчас быстро Наверное, я... Ай-яй-яй, ай-яй-яй, быстро, быстро Ай-яй-яй, откуда? Где? А, усунулся Усунулся, мать его гранат то неохота тратить, короче, там, на парочку этих... В орешку? В орешку? Бляха, такой щенько-то где-то здесь сзади болтает, короче. О -о -о -о. Готов. Хорошо. Минус один. <му> <be> <one> <му> <small> а, -а, -а, -а, а, я этого ранил. Все, их двое было. К бою? Пацаны, выручайте! Пацаны! Да хорош, ты уже умер, как ты можешь разговаривать? Так, ладно. А, так, это сюда, это сюда, это туда, все. Отлично. Отлично, патрончики взял не появилось нет окей полезли короче за вагон ну на вагон э -э за боеприпасами там по идее как написано было там боеприпасы должны быть они а этот а -а не артефакты так окей вагон здесь бляха туда не залезть или наверное с... ой ой плоти набежала плоти там набежало ай яй ай яй яй аккуратно, аккуратно, спокойно. Так, тихо, тихо. Спокойно, аккуратно. Так, пролез. Да в смысле? Это вот этот вагон и есть, получается, что ли? А как мне туда залезть на него? Да ладно. Ай-яй-яй, ай-яй-яй! Сейчас упаду, сейчас упаду. Окей, нет. Не упаду, не дождетесь. Погоди, а как мне туда залезть? С той стороны, что ли, вот так вот по перилам. А-а-а! Жесть, мать твою! Мать твою жесть! Окей. Ладно, загружаться я не буду. Упал, так упал. Так. Как-то. Ну я не могу залезть на этот. -а Надо что-то. Либо что-то пододвинуть. Слишком высоко. Нет? О, присядку никак, да? Бляха. О, хорошо. погоди вот так, да, наверное, вот так, скорее всего. Оп. Бляха. Не залезть. Хреново, что он не ползает. А так мне не залезть. Если только как-то вот здесь, вот так вот. Не упасть бы. Ай! Ай-яй-яй! <звук> Бляха! Я так все потрачу, короче. Я так все потрачу, пока буду залазить. Ладно, пока не сохраняюсь. Если уже почувствуем, что я дохрена всего потратил, то тогда уже загрузимся. Так, наверное. Блин. Как-то. Пять. Да пта. Упал, тебя не залезть. Жесть. Ладно, давайте загрузимся. Загрузимся. Опа, опа, опа. Лепо попробовать вот так с этой стороны. Ай-ай, ай-ай. И как? И как мне взять? Как-то сверху на вагон и уже там потом. Да нет, там нет никаких дырок. Ничего. Ну, это, это, это вот этот вагон получается. <свеч> В вагоне или на вагоне? Да. <свеч> yeah. Не, мне кажется, вот как-то. Ну, на вагон хорошо, на вагон я попал. Но мне надо в, в вагон. Погоди. А если сделать... Как-то... Опа! О, отлично! О, хорошо! Труба. Труба, о, неплохо. В принципе, как бы... Мучение, оно оправдывает. Неплохо хорошо неплохо так а, где у нас еще у нас есть еще вот здесь а, это что наказывает труба обнаружил инвентарь в трубе недалеко от фермы вот как вахта закончится обязательно вернусь окей Этот тайник у нас а, военных получается там должно быть что-то интересное по-любому что то, по -то плоть разбегалась да? То собак не берет, а тут -то теперь уже плоть и дофига. Бегает. Так, а чем у меня по инвентарю? У меня перевеса нет. А, здорово. Здорово, чувак. <coughs> как оно, как сам? Так. Труба, труба, труба. Это мертвая плоть. Это мертвая плоть. Так. Ах ты, я убежал, смотри-то. Кабан? Ну, <связан> это не темный кабан, этот нормальный, как бы он убивается быстро. Так, лапку кабана заберу. Он еще один. Плоть. Кабаны, плоть. Бах! Быстрей, быстрей, быстрей, быстрей, перезаряжай. Хорошо. О, еще лапка кабана. Можно супчик сварить, кстати. <связан> Из кабанних лапок. Э, э, э, Купировали здесь. Так. Так. Ух ты, ух ты. Смотри, нападает. Нападает плоть. Ух ты, какая. Коль это своей тут размахалась. Окей. Так, где-то здесь у нас труп. А, не труп, а труба. Бляха. Ну, смотри, он какой-то улучшенный, да? Эту кутку сняли с трупа одного из сталкеров, умерших в аномалии кисель. Пролежав долгое время, в куртка обрела свойство ускорять метаболизм. Ускорять метаболизм. Это типа она, короче, регенерирует, что ли? Ну, блин, я не знаю. Не буду я, наверное, брать. У меня у меня поинтереснее все равно. Наемник габинезон Брать я не буду. Так, надо, короче... Я её, нет, я ее возьму, короче, сейчас донесу до своего тайника. Я там в таник, короче, спрячу ее. Возможно, продам потом. Вот. А уберу я, чтобы не сбиваться. Где я брал тайник, где не брал? Так, вышка на КВП. Ага. Ну это там, там мой тайник, вышка на КВП. Так, ну плоть я не буду трогать, потому что. Если ты ее не трогаешь, она тебя не трогает. Как бы в принципе. Ну, если голодная, как было написано, да, то она может и, и напасть. Но это редкость. Так. <клес> Надо перезарядить. Один, один патрон в стволе. Пистолет я вот не помню, я вот здесь вот на вышке вас его... оставил. Кто, кто, кто, кто, кто, кто, кто? Пистолет я вот не помню, я на вышке оставил или там, где Агропром? Если здесь на вышке, то пока в Агропром, наверное, скорее всего, не пойдем. Вот. А, это катапёс Хорошо. Так, что то там пострелухи какие-то, или это там где-то. Тут как бы эти, были свои. А, нет, смотри. С кем-то воюют. С бандюгами, с бандюганами, наверное, да? Народ, ты чё? Кто здесь нападает на вас? Кто вам тут? Собаки, что ли? Собаки. Окей. Это, бляха. Зажал меня тут в дверях. О, какашка. Так, ну ладно. Посмотрим. Ну, это мой тайник. Это мой тайник. Да, и пистолет он здесь, получается, у меня. Так. А, ну у меня 40 патронов э, для моего пистолета, который у меня сейчас. Поэтому смысл, короче, мне брать вот этот пистолет. Не буду, наверное, брать. Вот. Я возьму, заберу. А хотя у меня всего хватает. Пять семь. Аптечку вот выложу только. Ну и вот этот комбинезон. Подушку. Остальное в принципе что? Так, ладно. Ну ладно, этот тайник пускай светится, будем, ну, знаем, что это мой тайник. Пускай он светится. Идем лето валяются переходим на свалку вот. там на свалке в принципе вроде никаких тайников нет да там только вот этот который замануха в котором ничего нет уничтожить лагерь бандитов на свалке так я сколько его можно уничтожать -то? Сколько его можно уничтожать? В последнее время бандитов развелось, что грязи честно блин торговать мешают. А это это Сидорович, получается задание это. Один день осталось. Ну блин, это опять, я сейчас короче там завалю всех. Uh, мне опять к Сидоровичу надо будет идти. Мы так туда-сюда будем бегать, короче. Я так предполагаю. Так, ладно, пропустим, пропустим, пока это задание, вот, мимо пройдем, пойдем, короче, в вар. В принципе, как бы. Наверное, скорее всего, мы с вами дойдем э э э э за сегодня в бар. Там не делать пока нечего. Как бы. Вот, И двигаемся, короче, в бар. Бляха. А, ну, бля, все равно придется их убивать. Нарвался на них. Ладно. Ща мы. Ща мы с ними разберемся быстро. не не не нельзя так на скидку нельзя. Патроны тратить. Их трое. Готов. Двое. Бляха. Так, один остался, окей э, Собаки еще там мешают, да? Что так? Дергает Дё меня Окей, вернуться за награда. это, наверное, скорее всего, да, к Сидоровичу, смотри Я тебе говорю Но, я же говорю, к Сидоровичу Ладно, пока не будем возвращаться. Пропадет, так пропадет задание. Ну, что ж, ух ты, нихрена! Что ж, поделаешь, попадет, пропадет, так пропадет. Да? Да. У нас еще возле поста долговцев есть, короче, этот э, тоже наш схрон. Заглянем, посмотрим, что там есть. Я уже не помню, что я там оставил. Если там то, что можно продать, заберем с собой, короче. И там в баре продадим там тоже есть торговец в самом баре вроде говорили есть торговец ну помимо Долговского не можно будет поторговать то которому вот мне надо документы отнести все хорошо так меняем оружие и погнали и кандюхаем веселее Кандюхаем к бару. Так, трое. Отдыхаем, отдыхаем. Сильно не засиживаемся. Так, пожрать. Сильно не засиживаемся. Потому что бандиты не дремлют. Всем прием! Говорится снова долгом на свалке. Из темной долины, по направлению к бару, идет волна мутантов. Всем, кто поможет отстрелять нечисть, признательность нашей стороны гарантируем. Слово долго. Ух ты! Это уже интересненько. Долг просит о помощи. Интересно. Ух ты, ни хрена там ты, смотри. Ты видал, сколько там каба... кабанях? Ну и слабак ты, меченый. Пользы от тебя ноль. Так что и благодарности от нас ты не дождешься. Я за что тебя благодарить. Да я не успел. Я только подошел, вы уже... Вы уже убрали все, Вы уже убили все. Чё так быстро-то? Я не успел подойти даже. Э, вы чё, народ? Ну простите. Простите меня, простите. Я ж хотел, я же бежал с добрыми намерениями, я же бежал помочь. Помога зону не сделаем, не уйдем отсюда. Праву у нас такого нет. Не дай бог в мир такой. Эх, ладно. Нака дерьмового. Ситу складывается. Ситу Уже тут паримся, ноги Ладно, чё? Нет. Так нет. А, у нас здесь этот антир один, короче. Ну ладно. Тогда выложим сюда еще то, что нам не нужно. Так, пять, пять. Продать можно что? Доброго дня, Веня врач. Окей. Венька врать, что можешь нового рассказать? Интересного. Последние две зверье целыми стаями из темной долины поперло. Непонятно, что их оттуда гонит. но только ломится как от пожара. А в восточном секторе мутантов развелось. Штук лопов. Только отстреливать успеваем. Вот такие новости. Окей. И можно что-то продать. Держи, короче, лапку кабана. А? Еще одно. Какули. Ну, в принципе, какули. Э, ладно, собирай. Не, на. Ну, НПС недостаточно... Это думал, можно продать. Ладно, забирай. Забирай журнал. Вот как вернемся. Кто жив останется? Ладно, идем, короче. Сталкер, Что? вали отсюда. Мы кого попало не пропускаем. А у меня задание. Сталкер, вали отсюда. Мы кого попало Стой, не сталкер, пропускаем. сталкер, дальше тебе нельзя? Почему? Дальше находится наша территория, база группировки долг, и мы очень придирчиво выбираем тех, кого пускаем к себе домой. Если у тебя нет особо важных дел к нашему руководству, то мы тебя не пропустим. Так, мне надо пройти у меня дело к бармену. Да, бармен сообщила нам о тебе. Ты можешь пройти. Будешь у бармена, передай привет от меня. Да, не забудь, в проходе много аномалий. Будь осторожен. Окей. Так, что можешь... Ага. Этот у нас... Ага. То же самое все, Так, окей, друзья, новая локация, в которой мы еще не были. Уже интересно, да? Уже интересно прям. Так, а здесь можно что-то взять? Здесь открыто. Закрыто. Вагончик закрыт. Так, стоп. А чё у меня там значок показан, короче. Вот это что? Прапор. А что, а что с прапором? Что у меня за задание с прапором? Уничтожить. Узнать о судьбе призрака? Нет. Это у нас бар. Так. Это бар. Это бар. А почему? А что с прапором? Зади. А! Понятно. Передать привет надо. Это типа тоже считается как задание такое. Окей, ладно, допустим. Да так, аномалии. Про аномалии он сказал, что здесь дохрена аномалий. И если дохрена, с одной стороны, хорошо, когда дохрена аномалий, может быть много э, этих артефактов. Но с другой стороны, блин, опасно. Опасно очень. Псина бегают леха люблю вот когда знаешь новые локации прям интересно прям бог завораживает здание похоже на школу знаешь вот, где я живу короче на нашу школу на нашу школу похоже так там легче там ничего нет Нифига там живности просто. Ты смотри. Охренеть. Ох ты, нифига она такая резкая-то. Резкая как понос просто. повешенные Так. Ладно, здесь Ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай-ай ай ай ладно ладно ладно здесь опасно находиться Соба, со, Собак здесь Как не резан Отстрел, отстрел, нахер Какие-то собаки-альбиносы да, Стреляет. стреляй Вот почему он сразу не стреляет, я не понимаю После перезарядки Приходится сразу, не знаю, по три нажать на выстрел. Листочек. Листочек там лежит. Так. Все отлично. Ой, колья, да, такие просто оборонительная система такая. Ой, кровищи. Ой, кровищи. Так, ну я... Ищите... Я думаю, здесь можно убрать э -э оружие. Место, где нужно и Место... Кладбище. Там повешенных, смотрит, целая и куча. И новым здесь ничего нет. А в здание в это можно зайти? Бля, кровище. Кровищи прям как в ужастиках. Ты на территории долго не провоцируй останешься жив ладно я спокоен я не буду никого провоцировать ничего я буду спокоен смотри бункер здесь можно кстати тайничок сделать запомним надо свои тайники делать короче знаешь в таких вот местах где, ну, вот, легко запомнить. Здорово. Проходи, не задерживайся. Че уставился? Только что обеспечил э, арену свежим, обеспечили арену свежим мясом. Народ развлечения, а нам и заработать процент на ставках не грех. Сталкер мы опять же лишний раз докажем, что долг не просто языком болтает, а реально делает дело. На забери. Так, сержант Киценко, смотри какой дерзкий тип, проходи, не задерживайся Так, при заставе была как то бойня, что случилось? Это останки от прошлой волны мутантов, которая прошла перед выбросом Дня 3-4 затишья, а затем опять будет волна Если бы не мы, не бары, ни долго уже бы не было бы мы последний заслон обезу... от обезумевших стаи мутантов. Много наших тут полегло. Так, окей. Я бы хотел кое-что узнать. Что ты хочешь узнать? Я тут впервые, может, немного... Можешь мне немного рассказать об этом месте? До аварии а в 86-м это была промышленная зона. Теперь, как понимаешь, остались только разваленные останки. Возле ангара в подвале найдешь бар 100 рентген. Там собираются сталкеры со всей зоны, местный торговец работает барменом, содержит, так сказать, помещение. Иди туда, если... Иди туда, если хочешь поторговать, пообщаться или интересные задания получить. Еще и новости последние узнаешь. Есть еще арена, где можно сразиться с мутантами и денег заработать. Далеко от арены находится база группировки долг. Если хочешь попробовать вступить в долг, то тебе прямо туда. Там расскажут, к кому обратиться. Вся эта территория находится под защитой долго, поэтому веди себя аккуратно. Зря оружием не махай. А будешь стрелять, наш патруль тебя в раз успокоит. Так, э, бар. Мне нужен бар, если так. Так-то, так-то, да? Э, так. В подвале за ангаром я тебе отмечу на карте. Спасибо. Так, ты сказал, здесь база долг. Э, отмечу на карте. Хорошо, пускай он мне поотмечивает на карте. И арену тоже. Как выйдешь из ангара с пробитой крыши сразу выйдешь к ней. Я тебя отмечу на карте. Окей. Спасибо за инфу. Ага, так. Мне нужна работа. Есть что на примете? Есть кое-что? Зачистить логово собак. Так, окей, ладно. Давай-ка... А, пока... Ладно, не интересно. Пока до встречи. А, запомним, что у сержанта есть а, задание. Можно... Подзаработать. Так, ладно, этих трогать не будем. Я думаю, они путного ничего не скажут. Вон, двигаемся дальше. В принципе, они гостеп... ну, такие ну, Так сказать, но гостеприимные, да, люди, как, это как это бы, в принципе. Опасных, Ты не быкуешь, они тебя не трогают. Здорово. Здрасте. Воробей. Слышал, говорят, будто зона растет. Я думаю, правда. Сам почти у самого периметра такое страхолюдное зверье видал. которого раньше только ближе к центру встретить можно было. Херовато дела, а? Ну да. Ну да. Все-таки накоплю я на свой дом. Чтобы у речки. Чтоб лес рядом. Да, бы, а на нас... да было бы прикольно так э, территория долгая Перемещение, в... применение в оружия в, в пределах лагеря, на лагеря на запрещено нарушителя ждет расстрел на Окей. На горбу короче здесь промышленная зона была какая-то так кто сказал настроение хуже не бывает ты какие! Иди своей дорогой, стаггер. Да иду, иду, не трогай меня чуть. У него смотри, автомат другой. А, он ну такой мы автомат видели, да? Он у меня в тонечке там уган. Так, арену я нашел. Окей, арена есть. Бар, я вижу бар. Ладно, мне нужно в бар пока, потом будем осматривать это место, пока, пока мне нужно в бар. Да, смотри, сидят сталкеры. Ну, сталкером здесь вроде как сталкером вроде здесь как-то как -как нормально относится, да? А че ты с пушкой-то ходишь? Э, оружие убрал? Пусть. Молодец. Молодец, какой послушный. А вот и бар. Ну с взглянем, что такое бар. Схема, БМ. Расписание смен, правила, нормы. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Проходи, не задерживайся. Э, э, Проходи, не задерживайся. Ну, Жора, ё-моё. Я пришел поздороваться. Жора, что-то. <музык> Жорик. Митрополитен. Угу. А вот, собственно, и бар Сторинген. А оголошение. А ог оголошение. Оголошение. можно у тебя? ладно Дым -дым. мне хват мне хватает сегодня. тебе сюда нельзя да ладно, хорош, хорош хорош я, я понял сюда таскуем интересно а у этих можно один? да взять у меня всегда есть кое-что интересное какой то этот бандюган осведомитель интересно а у них можно идти вот здесь можно мне по, -моему по, -моему по -моему них сделать Моя информация может тебе пригодить. Эти хвесты взять. Ладно, давай-ка. Приходи, сталкер. Для таких, как ты, у меня всегда есть кое-что да, интересное. А потом подойду. Так, поговорить вот, наверное, бармен, Здорово, да. Здорово, меченный. Принес документы с агропрома. что у тебя голос такой же, как и у Сидоровича, не братья случайно. Нет, может с агропрома еще нет. Да, вот держи документы с агропрома. Личная работа, меченые. Наконец документы у нас. Теперь мне надо в них разобраться. Может узнаем, как пробиться на север. Кстати, если тебе нужны деньги, можешь пойти сразиться на арене. Хозяин арены зовут Арни? Его координаты я тебе скинул. Что-то все, все предлагают мне э, э, сразиться на арене. Ну да, надо будет попробовать. Раз предлагают, предлагают что-то многое. много про нее разговаривают. Арни, не этот, не шварцноги. Значит так.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 темной долине так продолжай Все, что нужно сделать получить второй ключ от лаборатории x18 проникнуть в нее и добыть недостающую часть документов не забудь достать костюм защищающий от радиации без него ты не пройдешь ну что меченый берешься да конечно берусь все отлично буду ждать ждать по поводу задания, короче, я хотел бы кое-что знать. мне нужна работа, кстати, у бармена можно работу взять. Так, что тебя интересует? Что ты знаешь о стрелке? Насколько мне известно, опытный сталкин работал через северные выходы из зоны. Ну, его мало кто видел, но ходили слухи о том, что он со своей группой проходил к самому центру зоны. Ну, это понятно. Так, что ты знаешь про стрелка по прозвищу призрак? Но он вроде один из группы Стрелка, говорят, пробраться может куда угодно, тихо и незаметно. Поговорили, что он убил главаря одной двинутой группировки. Как же ее назвали? А, вспомнил, последний день называлась. Да, дикие ребята были. Кстати, о Призраке говорят, что он для ученых сейчас какое-то задание выполняет. Так что, если он тебе нужен, ищи его на Янтаре, в мобильной лаборатории ученых. Так, на наводочка есть уже, да? Что ты знаешь про Сталкера Клыка? Был такой мужик, картавил сильно. Не в себе был. Сам с собой разговаривал, а так ничего. Но я давно уже его в баре не видел. Окей. Что такое исполнитель желания? о это очень интересный вопрос. Хотел бы я знать на него верный ответ. Могу тебе рассказать только легенду об исполнителе. А сколько в ней правды решать тебе. Ну что, будешь слушать? Да, конечно, интересно. Это легенда о монолитях. Вполне возможно являющейся причиной возникновения зоны. В 2006 году взорвалась зона. Были приняты меры и, и население вокруг нее эвакуировали. А зону отцепили армейские части. Никто не знал, что происходит кругом паника. Зона растет, полевые лаборатории бессильны. Куча людей погибла внутри. Все боятся радиации, которая может, быть, может накрыть пол Европы. Прошло несколько лет, появились первые отчаянные парни вроде тебя. Себя... Они называли сталкерами. Они проникли через армейские кордоны, веря, что в зоне что-то есть, что-то, что, что принесет им богатство. Потихоньку начали тащить оттуда странные штуки, артефакты, за которыми мгновенно началась гонка. Ученые сходили с ума, натуральная истерика. За один такой образец платили бешеные деньги. Не то, что сейчас. Ты меня уважаешь? Продолжай. А, так вот, появились первые истории и легенды о том, что находится внутри зоны, возле полуразрушенной АЭС. Тогда один из ветеранов пересказал историю, услышанную от одного из местных сталкеров-старожилов, о Монолите, якобы по исполняющим желаниям. Какая-то тут началась истерия, сталкеры взбивались в группировке и рвались в центр зоны, и каждый чего-то хотел от Монолита. Появились мрачные подробности о первом сталкере, добравшемся с Дальше, давай дальше. Еще когда зона только появилась, много людей оказались под ее колпаком, отрезанными от внешнего мира. Большинство погибло сразу, но остались редкие счастливчики, не только выжившие, но и пытающиеся что-то предпринять. Один из выживших оказался возле станции, внутри Внутри он увидел странное свечение, у него не было выбора. Путь назад был отрезан, и он подобрался поближе. Ему открылась картинка пробитой крыши сарко... с... саркофага, из которой вырвалось свечение. Он забрался в стену. Он забрался по стене, и ему открылся внутренний вид. Среди кучи металлических обломков и обугленных бетонных блинов покоился огромный черный осколок геометрической формы. Это и был Монолит. Сталкер, наконец очнулся от странного наваждения и осознал, что он забрался буквально в страшно фонивший саркофаг. Его пробрал дикий страх, сквозь который монотонно пробивался зов Монолита. Монолит звал его, а у Сталкера волосы стали дыбом, взрывались, и у взрывались странные невероятные картины о Монолите. Круто. Они как а, я не знаю, что в этой истории Но правда, и что и ложь. Суть зоны, в том, что он загадал желание, и оно исполнилось, солдаты. а Зона резко увеличилась на 5 километров. Похоже, что за каждое -за исполненное желание Зона съедает нашу землю. Но это не останавливает таких бравых ребят, как ты. Они продолжают рваться внутрь, неся в своих сердцах сокровенные желания. Блях, прикольно, да? Такое какой-то исполните желание. Эх, блин. Спасибо. День за днем, Так, есть меньше, быть военнослужащим, уничтожить бандитов на свалке, Эх, достать Лучше День за одно и то Достать глаза плоти. И на великое артефакт, великое артефакт великое. ломать мясо. Вот и, ладушки. вот и хорошо. Так, погоди. Уничтожить бандитов на свалке. Погоди, я же. у меня же какой-то это. Ну, есть. Да, дружище. Как оно. У меня какой -то, ну, ну точно. У меня то же какое-то задание. У женщин. Как Одни как разбойничали, так и разбойничают. Три часа Другие, осталось. То ли нас от зоны, то ли зоны. Защита лагеря. Сохраняют. Солдаты, блин, Человека Это вот шлют, это. Шлют, да, получается шлют, задание. Это а Ну да. А это ч? Генерал Воронин. А чё за генерал Воронин? Ничего, нормалек. Так, Про по неволе да, Так, уничтожить бандитов, бандитов что, на свалке. Мои. По поводу задания. А, вот, молодец, заслужил награду. Грави я получил, окей. Так, а... так. -то. Окей, okay, пока задания брать не будем. Вот. Не тормози, мужик. Походим, Мои посмотрим, тормози, короче... Нашу вот эту вот э, Долговскую херень, короче Короче, локацию вот эту посмотрим, да но ну, это уже будет в следующей серии Посмотрим, что нам Отседомитель может сказать Короче, будем ходить и изучать Попробуем арену Вот, и еще что-нибудь интересное Посмотрим, что там, что там за генерал Воронин Ну, еще разок помянем Ну, а на этом я буду заканчивать Кому понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал, группу ВКонтакте Подписываемся на Инстаграм, комментируем И с вами был Валерий, всем пока